Вас суков влюблен на мой дом на колёс. Трейлер, трэп трэллер, эки дом на колёс. Мистер брикс. Ты был бим скейл, находит эти биг. Вас на мой дом на колёс. Грязный тайп, полетелок, икс-рей, виза, в спейниш